У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, мы, канаты и Глория Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему спасибо, библейскому Господь. уроку. Отец, спасибо тебе за твое слово. Спасибо тебе за твое присутствие. Да, Господь. Мы имеем уши слышать, мы открываем свое сердце, и мы открываем свой разум для откровения об Иисусе, откровения Спасибо, о Иисус. Его господстве, Откровение о Его имени, о том, как работает Царство Спасибо Божье. Тебе, Все это, Отец Небесный, так важно для нашей жизни. И мы благодарим Тебя за это, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Глория благословляет Тебя. Спасибо. Аминь. Я ценю это. Мы находимся на юго-западе Арканзаса. В нашем молитвенном... В нашем молитвенном... Помоги мне. Помоги. Ты уверен, что мы здесь? Я думаю, мы здесь. В нашем молитвенном месте, здесь, в Арканзасе. Глория родилась недалеко отсюда, в пару километрах выше по дороге, и ее... это знаменитое место, я уверен, вы слышали? знаменитое о нем. место, да. Ее дедушка дал нам. Мы начали с четырех акров этой земли, которые он дал нам сразу после того, как мы поженились. О, мы были в таком восторге. Это была первая земля, которая у кого-либо из нас двоих была в собственности. И он благословил нас этим. И главный дом стоял тогда там, через дорогу. И он простаивал там многие годы. Я помню, Глория, первый человек, которому мы позвонили, чтобы перевести этот дом сюда. И дедушка отдал нам этот старый дом. Никто не жил в нем да. уже лет 50, или сколько бы там ни было. Он был в плохом состоянии. Фактически, я уверен, что вам покажут его фотографии. Он был заброшен. И тот первый человек, когда посмотрел на него, он сказал он, знаете, что бы я сделал? Я спросил, что? Он сказал, не трогал бы его. Это был хороший совет. Да, не трогайте его. Он некомпетентный человек. Не хотел с этим связываться. Тогда я позвонил мистеру Вутону и сказал, что мы хотим сделать. Он приехал, посмотрел на этот дом, осмотрел его кругом и внизу, я спросил, «Ну что вы думаете, мистер Уоттон?» Предыдущий человек сказал не трогать его. Он ответил, «Кеннет, я перевезу что угодно». Он сказал, «Мы можем перевести его, и мы поставим его в любом месте, где вы только захотите. И все будет хорошо». Я подумал, «О, да». Мне казалось, что только дунь на него, и он развалится, понимаете? Но мистер Уоттон сделал это. Он перевез этот дом сюда и поставил вон там. И вот тогда началась работа. И скажу вам, он является благословением. Господь так благословил нас от одного угла этого места до другого. И как я уже сказал, мы начали из четырех акров. И каждый год, знаете, мы пытались помогать бабушке и дедушке Глори, но дедушка ничего не брал. Я имею в виду, что ему невозможно было ничего дать. Это просто было невозможно сделать. Понимаете? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет. И Господь дал мне просто одну мысль. Я поговорю о ней чуть позже, насчет веры. Но в любом случае, Он охотно позволял мне хорошо переплачивать Ему за акр земли. Но знаете, так было лучше. И мало-помалу, и, конечно, мне было все равно, мы в один год могли купить один акр, на следующий год мы могли купить пять акров, Потом покупали еще акр или два, просто чтобы помогать ему с бабушкой. И в конечном итоге, за какой-то период времени, мы выкупили весь этот участок земли в 180 акров. И он является таким благословением для нашей семьи. Итак, мы говорим о вере. Давайте вернемся к восьмой главе Евангелия от Луки. И еще раз посмотрим на то, что сказал Иисус. Да. Прежде всего, Первый стих. Евангелие от Луки, 8 глава, первый стих. «После всего Он, Иисус, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье». Итак, все, что он проповедовал, все, о чем он учил, все, что он говорил, да, исцеление и чудеса было благой радостной вестью, царства Божьего. Поэтому все это вышло из Царства Божьего. Все это вышло из Царства Богу. Божьего. И мы не говорим здесь о небесах. Да. Мы не говорим о том месте, где Бог восседает на престоле. Да а по правую его руку Иисус. Мы говорим о форме правления, которое будет господствовать в жизни мужчин и женщин, которые позволят ей функционировать в их жизни. Там никогда не бывает экономического кризиса. Там на небесах никогда ни в чем нет недостатка. И дело в том, Глория, что законы и правила Царства Божьего управляют тем, как все функционирует. То же самое можно сказать и про естественный мир. Он является его иллюстрацией, потому что духовная сфера сотворила естественную сферу. Духовные законы сотворили законы физики. И Писание говорит о законах веры. И мы используем слово «законы», потому что законы всегда работают правильно. Вы знаете ожидаемый конечный результат, потому что вы установили, что это закон. Есть математические законы, 1 плюс 1 равно 2, и правительство может делать все, что оно только может, чтобы заставить это равняться чему-то другому. Но один плюс один в сумме дает 2. Это просто законы. Да, а затем еще есть высшая математика. Это два, верно. Но все равно исходным в этой цепочке является один плюс один. Это законы. Люди этого не изобрели, они открыли и узнали эти законы. И действуя в естественных физических законах физической сферы, мы можем все глубже и глубже исследовать и копаться в этих законах. От открытия колеса мы перешли к полетам на космических кораблях, на другие планеты. Но это все открытие этих законов. Позвольте привести вам здесь пример дать вам что-то, на чем мы можем зафиксировать наше мышление в качестве отправной точки сегодня. Давайте, например, возьмем закон тяготения. Закон тяготения. Вам не нужно быть ученым, чтобы... Понимать, как работает закон тяготения. Возможно, вы понятия не имеете о том, как он работает. И знаете, фактически, до 20 века люди не имели ни малейшего представления о том, как он работал. Альберт Эйнштейн, по сути, является тем, кто открыл, как работает сила тяжести, благодаря чему и так далее. Но в любом случае, даже до этого, люди все равно его использовали. Им не нужно было понимать. Им не нужно было понимать. Это по-прежнему был закон? Да, это был закон. Они все равно знали, что если вы собьете что-то с дерева, это упадет на землю. И они начали использовать его, так или иначе, чтобы конструировать разные механизмы или что бы они ни делали. Этот закон всегда присутствовал. И из-за него они не могли оторваться от земли. Они пытались. Некоторые из тех забавного да. вида аппаратов, которые строили люди, пытаясь летать. Но кто-то уже тогда считал это обоснованным. То же самое справедливо в отношении духовных законов. Люди пытаются получить исцеление. Да, они пытаются правильно. постичь Бога и так далее. И теперь, оглядываясь назад на некоторые вещи, которые происходили в сфере Духа менее ста лет назад, о, они кажутся такими глупыми. Один человек был так расстроен. Он говорил, знаете, я просто не понимаю. Мама получила крещение Духом Святым прямо там, на той скамье у алтаря. И папа получил крещение Духом Святым на той скамье у алтаря. Боже мой, их драгоценные слезы, они все еще на той скамье. А теперь эту скамью алтаря хотят покрасить. Больше никто не получит крещение Духом Святым. Ну же, перестаньте! Это так же смешно, как смешно смотреть на некоторые вещи, которые делали люди, да. пытаясь полететь. Потому что он Законы. не понимал, как работает Царство Законы Божие. Царства он Божьего. не понимал духовный закон. Хорошо, давайте вернемся к физическому закону. Они не могли оторваться от земли за действия силы тяжести, гравитации. Но чем больше они исследовали и чем больше они молились, потому что первые поднявшиеся в воздух люди были людьми, которые молились. Уилбор и Орвел Райт были сыновьями епископа Райта, который основал первую методистскую семинарию в Дейтоне, штат Огайо. Разве это не впечатляет? Она по-прежнему есть там. Слава Богу. И в той семинаре есть люди с учеными степенями, которые... В любом случае, не будем об этом. Но это были люди, которые молились, понимаете? Которые искали Бога. В отношении того, как это сделать. Как заставить этот аппарат полететь. Глория, они послали тогда телеграмму своему папе. Мы сегодня увидим короля и королеву Англии. Он ответил, хорошо, но не пейте их вино. Впечатляет, да, епископ верно. не хотел, чтобы его сыновья провалили это дело. Не позвольте вас этому. Но он запутать. был только за это, Глория. Он сказал, человек будет летать, и вы, парни, можете это сделать, и Бог поможет вам, и вы можете это сделать. Были законы, которых они не понимали. Но если посмотреть вокруг, вы видите птиц, которые это делают. Поэтому. Вы знаете, что это возможно. Я имею в виду, птицы делают yeah. это каждый день. Они делают это инстинктивно. Но им не нужно было конструировать себя. Они такими родились. Итак, что происходит? Им пришлось узнать закон подъемной силы, когда тяга преодолевает сопротивление. И как только вам удается сконструировать крыло, которое будет создавать подъемную силу, все, оно полетит. И люди смотрят на это и говорят: Я просто не представляю, как все эти аппараты могут летать. А затем смотрят на эти большие лайнеры и авианосцы. Я не представляю, как они могут держаться на поверхности воды. Да, но они держатся. Вы взлетаете, двигатель создают тягу, и крылья создают подъемную силу. И вот мы в воздухе, и мы летим. Да. И помните, самолет остается в воздухе благодаря воздушному потоку, обдувающему эти крылья, создающему систему высокого и низкого давления. Высокого с одной стороны и низкого с другой. Благодаря этому самолет остается в воздухе. И создается эта тяга. И он летит. Разве, мы этому, Разве мы этому не рады? О, да. И что происходит, если я выключаю двигатель и останавливаю эту тягу? Самолет не переворачивается и не падает на землю. Нет, нет. Вы просто немного опускаете нос вниз. Что происходит? Сила тяжести пересилила. немного. Подождите минутку, все наоборот. Закон подъемной силы пересилил Закон тяготения, он не отменил его, он по-прежнему есть. Но в этот момент он берет вверх, когда тяги больше нет, нос немного опущен вниз, и скорость увеличивается. По-прежнему есть поток, по-прежнему создается подъемная сила, и я могу лететь до тех пор, пока не долечу до того места, где я могу посадить самолет. И нам нужно понимать, что те же самые вещи работают из сфере духа. Да. Они работают. Они правильные. Но требуется исследование и поиск. Духовное да. исследование. Не религиозное исследование и поиск. И послушайте, что Иисус сказал. Ищите. Устремляйтесь за этим. Он так сказал, верно? Да. Стучите в двери. Томас Эдисон стучал в двери в вопросе того, как заставить эту лампочку работать. Он знал, что она будет работать. У него спросили, «Сколько раз вы терпели неудачу?» Он ответил, «Девятьсот». У него спросили, «Разве вам не хочется сдаться?» Он ответил, «Нет, возможно, на девятьсот первый раз все да. получится». Он знал, что это можно было сделать. Итак, Иисус сказал, «Ищите прежде Царства Божьего». Прежде всего. Прежде. Это важное слово. Да. «И праведности Его» как говорится в другом переводе Библии. Знаете, мы в повседневной речи больше не используем слово «праведный». Оно просто означает... В расширенном переводе говорится «его пути того, как поступать, поступать и быть правым. правыми». Он прав. Да. Он, прав. Он прав. Он прав с самого начала. Да. Что касается его, ему не нужен план «Б». Ищите. Иисус сказал, каждый, кто ищет, находит. Каждый, Слава кто просит, Богу. получает. Да. И каждому, кто стучит, отворяют. Знаю на своем опыте. О, да. И потом, когда Иаков говорил об этом, он был единокровным братом Иисуса и вырос с ним в одной семье. Он видел веру, так сказать, из первых рук. После того, как Иисус воскрес из мертвых и явился ему, он родился свыше. Он считал Иисуса ненормальным до того, как его распяли. В любом случае, Яков сказал, если же у кого не недостает мудрости, допросит да у Богу. Бога, дающего всем просто и тебе. без всем. упреков. Слава Богу. Аминь. Ваши ошибки Спасибо, и промахи Господь. не помешают Богу дать вам мудрость. Он даст вам мудрость, как перестать грешить, когда вы еще грешите. Да. Он такой... Это то, что он заинтересован делать. Совершенно верно. Но допросит с верой, немало не сомневаюсь. Не сомневайтесь. Немало не сомневаясь и не колеблясь. Нисколько. Не сомневайтесь и не колеблитесь. Ухватитесь и делаете? держитесь. Просто держитесь этого. Слава Богу! Итак, просите стучите, и стучите, вот Его источник мудрости. Иисус назвал записанное Слово Божье мудростью Божьей. Помните, что Бог сказал Иисусу Навину? За 24 часа до того, как Ему предстояло сражение. И последний раз, когда Он был там, по ту сторону реки, в той земле были исполины. Это все, что Он в последний раз там видел. И Бог сказал Ему быть твердым. Он сказал Ему быть мужественным. Но послушайте, что он сказал. Размышляй над моим словом день и ночь. Думай о нем. Думай о моем слове да, день и не ночь. не думайте об исполинах. Да, верно. Можно просто видеть, как Бог говорит. Эй, парень, эй, эй, думай обо мне. Понимаешь? Перестань думать о тех исполинах. Да. Думай, думай обо, обо мне. мне. Я здесь исполин, а не те гномики по ту сторону да. реки. «Пусть твой разум остается сосредоточенным сказал, на мне». День и ночь. размышляет день и ночь». И что произойдет? «И ты будешь исполнять». Делать. Что это означает? Ты будешь поступать на основании Него. Откровение. И ты получишь его. Ты будешь Откровение видеть это. Откровение для тебя. Ты будешь видеть да. это. Ты будешь видеть и знать, что делать. Все, Эти что это Все в нем. Он сказал, что вы будете видеть это и знать, как это делать. Это то, чего мы ищем. Аминь. Итак, Иисус сказал, ищите, стучите, знайте. И вы делаете ищите, это верой, благодарение Богу. Он пообещал мне это, я принимаю это. Я беру это сейчас. Я беру мудрость Божью в этой ситуации. Я беру мудрость Божью в этой неразберихе. Я беру мудрость Божью в отношении моего исцеления. Я не знаю, почему у меня не получается принять. Не вините Бога в том, что Он вас не исцеляет. Это немыслимо. Выбросьте это из своего разума. Дьявол будет искушать вас это делать. Но в таком случае вы больше не будете действовать в вере, и вы просто останавливаетесь. Ну, если бы Бог хотел, чтобы я летал, у меня были бы крылья. Это глупо именно тогда останавливается исследование и поиск. Когда вы начинаете думать так, винить во всем Бога, вы не можете продвинуться дальше, но начните вспоминать, что Иисус сделал это для всех людей на все времена. Он Слава пообещал Богу. это. Это наше. Аминь. Да. И с этим мы можем ходить в сверхъестественном. Аминь. Неестественном. А мы можем ходить в духовных законах которые фактически сотворили естественно. Да, верно. И эти же самые духовные законы изменят естественно, вернув его к его первоначальному без виду, проклятие. каким оно было сотворено, вернув без проклятия. К первоначальному виду без проклятия. Мы не были сотворены с немощами и а болезня. болезнями внутри себя. Мы не были сотворены бедными. Не были сотворены Бог бедными. никогда не творил бедного человека. Давайте еще раз посмотрим, что он сказал в этой восьмой главе Евангелия от Луки. Он сказал, там написано: Он возгласил. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значило причастие. Он сказал, вам дано, вам дано знать тайны Царства Божьего. Вам дано откровение, чтобы да. знать. Небеса провозгласили. Да. И сказали, это моя семья, это ты, и у них есть право знать Они все, что знаю я. Поэтому Молодцы ищите, Иисус. просите и стучите. Слава Богу. И когда вы будете это делать, начнут течь ответы. И в большинстве случаев, Глория, это не какое-то большое изменение. Это корректировки, которые нужно произвести в вашем мышлении и в ваших словах. И так далее. И когда вы будете это делать, вы начнете продвигаться вперед и расти, потому что все это находится в вашем рожденном свыше духе. Все, что вам когда-либо понадобится на протяжении всей вечности, уже там. И эти законы начинают работать, когда вера начинает работать. И она выходит из вас и ухватывается за все, что Бог приготовил для вас с самого начала. А это намного больше того, о чем вы можете попросить или помыслить. Слава мы Богу. вернемся Аминь. Аллилуйя. через минуту. Это хорошо. Здравствуйте, мои Каннет и Глория Копланд. Это передача Победоносный голос верующего. Аминь. Во вторник, слава Богу. Разве вы не рады, что Иисус Господь, Аминь. а не какой-нибудь идиот? Боже мой. Знаете, Спасибо тебе, Иисус. Мы сталкивались со многими людьми, которые пытались быть Господом. Это не работало. О, нет, нет. Нет. Слава Богу, Отец, мы Спасибо действительно тебе, благодарим тебя. Спасибо тебе за твое господство. Спасибо тебе за твое общение с нами. Мы воздаем тебе хвалу и благодарение. Мы открываем свое сердце, свой разум и свои уши, чтобы услышать да. слова с небес, которые приводят на землю небеса. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Давайте вернемся в восьмую главу Евангелия от Луки, где проповедовал Иисус. И Он сказал в восьмом стихе. Он заканчивал свою проповедь о сеятеле, сеющем слово. А иное упало на добрую землю, и в принесло плод старичный, сказав Сие, возгласил. Понимаете, Иисус проповедник. Он сказал: Дух Господень помазал меня, Он на мне, ибо Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим. Аминь. Было кое-что важное в этих словах. Он высвобождал духовную силу. Я просто могу видеть, как весь демонический мир просто отлетал назад. Понимаете, когда он говорил. Помните, когда они пришли за ним в Гефсиманском саду, он спросил, «Кого вы ищете?» Они ответили, «Мы ищем Иисуса». Он сказал, «Это я!» И они все упали. И это всех их сбило да. с ног. Мало того, это воскресил из мертвых молодого парня. Помните, там упоминается юноша в Евангелии от Марка. И некоторые люди думают, что это был Марк. Но зачем Марку нужно было бегать там голым? Это глупость. Суть в том, что там сказано, что этот молодой парень завернулся в покрывало. И когда вы исследуете, что именно было переведено как покрывало, то там речь идет о погребальных пеленах. Поэтому, когда Иисус сказал, «Это я! Раз! Слава да. Богу!» Несомненно, там у них было настоящее служение. И этот юноша вскочил и побежал. И они погнали за ним, схватили его за покрывало. И они сорвали с него эти погребальные пелена. Конечно же, он был голым, он просто убежал. Слава Богу! А ты бы не убежал? Да. Аминь. Аллилуйя. Это так восхитительно. О, Иисус! О, Его слова! И он здесь кое-что сказал. И он хотел, чтобы они услышали его. Он возгласил, кто имеет уши, слышит да слышит. Аминь. Аминь. Все, что вам нужно было сделать, это сказать «да». Я беру это. Я открываю свои уши. И когда он это сказал, они спросили у него, что бы значило притча сия. И он сказал, вам дано знать. О, спасибо, Иметь понимание. И внутреннее знание, практическое знание, знать что-то, понимаете? Вы проникаете в суть тайн Царства ну, спасибо Божьего. Спасибо тебе, Господь. Отец, мы принимаем этот дар. Ты сказал здесь, что нам дано знать. Мы принимаем сегодня это знание. Я знаю. Да, Господь. Слава Богу. Скажи это, Глория. Я, я знаю. знаю. Скажите это. Я знаю. Я знаю. Да, я знаю. Я знаю. И в следующий раз, когда вы начнете ходить по комнате и говорить, я просто не знаю, я Что просто не знаю, знаете, люди постоянно это используют. Они говорят, ну вы никогда не знаете, я просто не знаю. Ну уже перестаньте так говорить. Я знаю, слава Богу, я знаю. Я знаю Бога, я знаю Иисуса, да. я знаю Духа да. Святого, да. я знаю Слово Божье, а аллилуйя, я знаю веру, я знаю исцеление, я знаю, как преуспевать. Аминь. Да. Это здорово. Не так ли? Понимаете, ваш духовный человек рожден свыше, и там работают да. духовные силы. Любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, воздержание – на таковых нет закона. Вера. Вера там. И это вера Божья. Это его вера. Она не подобна его Это его туда. вера. Она там. Да. Если вы рождены свыше. Да. И вы храните это у себя перед Потому глазами? что она вошла туда. Вы были рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного. От Слова Божьего. «живого и пребывающего в век». И это слово «семя», когда вы приняли его и сказали, «Да, о Иисус, войди в мое сердце». И это семя закрепилось там. И ваш дух был перерожден этим семенем. Сказано, что это не тленное семя. Это означает, что вы не получили лишь маленькую часть того, чего все остальные получили большую часть. Нет, нет, нет, нет, нет. Это семя Слова Божьего. Это то же самое семя, которое привело на землю Иисуса. Это то же самое семя Слова Божье, которое живет и пребывает в век. Говорится в том стихе. Это означает, что там была праведность Божья. Говоря о плодах Духа, праведность была там. Там терпение, там вера, там радость, там любовь. Понимаете, все это воздержание, кротость и доброта. Все это было в том семени. И это Божья праведность, это Божья вера, это Божья любовь. Он есть любовь. Слава это Богу. Божий мир, это Божье терпение или стойкость. Аминь. Аминь. Твердость, постоянство. Именно поэтому и говорится, «Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же». Это тот же самый плод в нас. Стойкое терпение. Понимаете? Когда мы переводим что-то как терпение, мы смотрим на это как на что-то слабенькое, как смотрит на это в мире. Что означает? Ну, наверное, мне просто нужно смириться и терпеть это. Просто иметь терпение, дорогой брат. Нет, нет, нет, нет. нет. Слово, переведенное как терпение, означает выносливость, стойкость, стабильность и силу, подобно Богу, поскольку оно Его. «То, как тверд и непоколебим он». Это сила в его духовной силе. И когда вы освобождаете свою веру для этого, да. вера смешивается с этой праведностью. Вера смешивается с любовью Божьей, которая излилась в наше сердце. Вера смешивается с воздержанием. Вера смешивается с миром Божьим. Вера смешивается с этим. И когда она смешивается с этим, это начинает течь. Если бы вы могли увидеть это своими физическими глазами, понимаете, они видели это на Иисусе, на горе преображения. Слава Богу! Облако славы. Когда пророк увидел Бога, сидящего на престоле, он был огонь! Отресло его и выше. Отресло его и выше, и отчресло его и ниже. Подобие человека в виде огня. И там говорится, от рук его подобные молнии, лучи, От рук его подобные молнии лучи великолепия, выходящие из него. И там тайник его силы. Это невидимые для естественного физического глаза силы. Но требуется буквально секунды, чтобы осознать. О, да. Они реальные. Это мощная сила. И она есть в духе каждого рожденного свыше чада Божьего. Вот почему вам нужно говорить правильные слова. О, да. Потому что сейчас в ваших словах есть сила, которой не было раньше. Да. И они будут исполняться. Да. Вам нужно говорить правильные слова, которые вы хотите, чтобы исполнились. Откуда ты это Из знаешь? личного опыта. Да. И что произошло? Что ж, ты начала узнавать тайны, да. Царство Божьего. Божьего. Да. Это дар, который Бог дал тебе в Иисусе. Это дар, который да. Бог дал мне в Иисусе. И я хочу повести вас сейчас в седьмую главу Евангелия от Матфея. Иисус говорил о Царстве Божьем. В шестой главе Он начал учить. Помните? Он проповедовал Евангелие Царства. Если бы Он не хотел, чтобы вы о Нем знали, Он бы не проповедовал о Нем. Да. И он начал говорить о том, чтобы искать прежде Царство Божьего. Посмотрите, посему говорю вам, в 25 стихе 6 главы, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». Не заботьтесь. Вот это слово указывает на беспокойство, или волнение, переживание. переживание. Не волнуйтесь и не переживайте об этом. Почему? Потому что это все есть в завете. Это в Царстве Божьем. В Царстве Божьем нет недостатка еды, питья, одежды, чего бы то ни было. И дальше он говорит, «Ищите же прежде». И так он говорит, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть». И так далее, 31 стих. И затем вы приходите к 33 стиху. «Ищите же прежде Царство Божьего и правды или праведности Его». И как то вчера сказала, в расширенном переводе Библии говорится... Да, его пути, его того, пути как того, как поступать правым. и быть правыми. Если Бог говорит, да. это работает так, тогда прислушивайтесь в первую очередь к этому, поскольку именно так это и работает. Возможно, да. это может не казаться вам правильным. Это потому, что вы не правы. Знаете, возможно, большинство наших партнеров уже слышали, как я это говорила, но в 1967 году... Да. Именно тогда мы были в Талсе, в 67 что-либо, имевшееся у нас, стоило не больше 50 центов. Что-либо. Мы жили в маленьком съемном домике у реки. Кеннет был первокурсником, 30-летним первокурсником в университете. Тебе всегда нужно там это вставить? Да. Я был самым старым первокурсником в мире. Потому что у тебя был поздний старт. Да. А не потому что ты да. был глупым. И там мебель, которая у нас была, и я могла бы сказать что она была с допотопных времен. Но у нас просто ничего не было. У меня был маленький столик. Я сидела в своей маленькой комнате. У меня все было маленькое. Да, маленький все. столик, маленькая и комната и старая. И я увидела это местописание. «Ищите же прежде Царство Божьего». И все эти остальные вещи... Что же, мы не были больными, но у нас не было вещей. Нам нужны были вещи. Вещи. Приложатся вам. И я ухватилась за это. Вещи. Вещи. И он говорил, Глория, именно о вещах? О вещах, да. Проклятие затронуло вещи. Не считай это проклятие. Недостаток это Это проклятие. перечислено в списке проклятия. Проклятие затронуло... Прислушайтесь сейчас к словам. Все. Все вещи. Все. Все вещи. Вещи, вещи. Слово. Знаете, какое еврейское слово используется для слова вещь? Слово. Вещи сначала были словами и стали вещами. И это часть тайны Царства Божьего. Итак, послушайте, что он здесь сказал. Потому что когда с тобой это произошло, это смерть? то, что ты делал. Ты искала Царство Божьего. Да. Ты искала Царство Божьего. Наверное. До этого мы искали Царство этого мира. Тьмы. Поскольку мы не знали, как делать что-то другое. Мы не знали. Да. А Иисус сказал, в конце концов, это то, что делают язычники. Мы были в долгах, у нас не было денег. И тут Господь говорит, ищите прежде всего меня. Да. И это то, где мы сейчас. Это все изменило? Мы прямо сейчас здесь. Итак, поймите это. Потому что я думал о том образе мышления, который у нас тогда был. Когда мы увидели, что ответы именно здесь. И они все в Царстве Божьем. Да, верно. И это ключ от Царства Божьего. Вот где вы узнаете, как оно работает. Но позвольте мне вам кое-что сейчас сказать. Мудрость Божья сокрыта. Да. Это тайна. Она сокрыта не от нас. Она сокрыта для нас. Если бы сатана смог получить откровение об этом, он бы разрушил Царство Божье. Он никогда этого не получит. И Конечно, это конфиденциальная информация. Богу. Это принадлежит нам. И когда мы ищем ну, да. ее, он открывает ее нам. И где мы ее получаем? Получаем ли мы ее здесь? Приходит нет, нет, нет, нет но получаем Мы получаем ее здесь. И дьявол не может заглянуть сюда. Приходит вы меня слушаете? Да. Дьявол не может заглянуть сюда. Единственное, как он знает, о чем вы думаете, это потому что вы говорите это. Поэтому молчите, да. пока не получите от Бога. И говорите, что говорите. вам говорить? И говорите. Да, это. верно. Хорошо, я забегаю вперед. Это было Итак, здорово. Седьмая глава. Видишь здесь, Глория, как это сформулировано. Иисус учит о Царстве Божьем. И здесь Он говорит о Царстве Божьем. И Он начинает с того, что указывает на факт, что в Царстве Божьем благословение. Блаженные или благословлены. Третий стих, пятая глава. И то же самое в четвертом стихе, пятом стихе, в шестом стихе. Благословлены, благословлены, благословлены, благословлены. Блаженны или благословлены в Царстве Небесном. Благословлены, благословлены, благословлены. И он говорит о хождении в этом благословении и в силе благословения Божьего, которая является силой Царства Божьего. Итак, он говорит об этом. И затем он переходит вот к этому. И он говорит на очень личном уровне о том, чтобы прежде всего искать Царство Божьего. И все это, все эти вещи приложатся вам. И затем, в 7 главе, он начинает говорить вам, как это делать. И он начинается со слов «не судите». Не судите людей, потому что это остановит благословение. Не судите людей. Это заблокирует для вас тайны Царства Божьего. Вы не сможете узнавать их. И он продолжает говорить дальше. Но посмотрите, что он сказал в седьмом стихе. Аллилуйя. Седьмой стих, 7-7. «Просите» 7-7, да. Матфея 7-7. «Просите, и дано будет, дано будет вам». Аллилуйя. «Ищите». Спасибо тебе, Господь, слава Богу. Кому он здесь это говорит? Мне. Вернитесь немного назад. 24 стих 6 главы. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, да. а другому не родить. Не можете служить Богу да. и мамоне. Посему говорю вам». Он говорит это тем, кто сделал посвящение. «Хорошо, я делаю свой выбор, я выбираю Бога». Аминь. Господь помог мне с этим, когда у нас тогда ничего не было. Этим словом можно описать наше состояние тогда. Ничего. И взгляните на птиц небесных. Да. Мы тогда нуждались практически во всем. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Отец небесный. Слава Богу. Итак, Он... Вы не гораздо ли лучше, он сказал. Вы не гораздо ли лучше их? Да? Да, ми. Слава Богу. Он указывает на тот факт, что Бог сделал себя ответственным. Именно так я это воспринял. Он сделал себя ответственным. И когда Он заключил с нами завет в крови Иисуса, Он стал ответственным за все. Дух, душу, тело, финансы, за все. И когда вы приняли решение служить Богу, а не Мамоне, тогда Он сказал вам, «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть», и так далее. «Вы, вы, вы, вы, вы, вы, не судите, да не судимы будете». «И просите, и дано будет вам». Это все говорится «вам», принявшим решение служить Богу, а не мамоне. Искать прежде всего Царство Божьего, а не Царство этого мира. Да. Он говорит это здесь «вам». Итак, «просите, и дано будет вам». Да. Итак, сейчас у меня есть по Писанию это право, поскольку Иисус... Является Моим личным Господом и Спасителем. Да. Я имею право сказать. Я. Просите, и дано будет мне. Ищите, и я найду. Стучите, и отворят мне. Что отворят или откроют? Эти тайны Царства Тайна Божьего. Царства. И доктор Лука... Что очень хорошо. Доктор Лука сказал это так. Он сказал, не бойтесь, дети, ибо Отец ваш благоволил, благоволил. дать вам царство. Пожалуйста, Слава Богу. Аллилуйя. Да, аминь. Мы управляющие. Да, но мы управляющие на основании права собственности. Это куда выше, чем управляющие на основании порабощение я слуга я раб я управляющий твоими деньгами и люди проповедовали это и так оно и было в ветхом завете но в новом завете уже нет мы по-прежнему управляющие но мы сонаследники собственником да, верно. аминь Аллилуйя. мы больше не рабы а сыновья и так мы управляющие он дал нам Царство, мы управляющие с позиции права, собственности. Нам принадлежит Царство Божье. Слава Богу. У нас осталось буквально пару секунд. Я знаю, я ничего Позвольте не мне говорю. вставить здесь это. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий...» Скажите это вслух. «Я всякий...» Я всякая. Всякий просящий получает и ищущий находит. Да. И стучащему ряд. Поэтому наша часть ⁇ устремляться... Да, за продолжать этим. стучать. Но Аллилуйя. вы делаете это верой. Да. Это мое, и оно у Аминь. меня будет. Это вам не сейчас. Я знаю, что это там. Потому что Бог там. И я растворен в нем. И он растворен там во мне. И это там. Аминь. И все, что я делаю, я движусь верой и по откровению, чтобы принести это оттуда сюда. Да. И я вот слышу оно. это, и я вижу это, и я говорю это. И ты получаешь и это, это. Отец, пребывающий внутри. Он творит Здорово. дела. Да. Аллилуйя. И это да, по-прежнему работает. Аминь. Слава. Наше время подошло к концу. Не уходите. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы, Канат и Глория Копланд, в эфире передачу «Победоносный голос верующего». Слава Богу! Мне нравится, как Аллилуйя. сказал один человек. Она начинается прямо сейчас. Прямо сейчас. Аминь. Отец, мы благодарим тебя сегодня за эту передачу, и мы Спасибо, воздаем Господь. тебе честь и хвалу, Господь. Мы открываем наше сердце, уши и глаза, чтобы слышать, видеть и знать больше да, об Иисусе. И мы благодарим Тебя Аминь. за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вернемся на сегодняшнем библейском уроке к восьмой главе Евангелия от Луки. Гори, помнишь, мы говорили в понедельник про твоего дедушку? И он был таким милым человеком. Он был такой дорогой. И очень смиренным человеком. И благочестивым человеком, но ему невозможно было ничего дать. Он был воспитан таким образом. Почему-то в его разуме это выглядело чем-то не тем. Не думаю, что это было необычным в его поколении. Не было необычным, да? И я об этом и говорю, понимаете? Это было в его разуме. Нищенское Люди мышление. просто так мыслили. И это было так называемым смирением, хотя оно им в действительности не было. Это порождается религией. Есть люди, которые думают таким образом о Боге. «Бог, я попрошу тебя вот об одной вещи. Об этой одной вещи. Если ты для меня это сделаешь, я больше никогда не буду ни о чем тебя просить». Как будто бы это значит быть смиренным перед Богом. Это просто значит мало знать о Царстве Божьем. Они имеют ни малейшего представления о том, как оно работает? Оно звучит правильно, но Писание даже разбирается с этим. Это религиозное представление. Да, это религиозное представление, которое звучит Не правильно. Это Есть путь, идеи. который кажется человеку прямым, правильным, но конец его путь к смерти. Да, отлично сказано. Это порождается проклятием. Да, хоть оно и звучит правильно, выглядит правильно, проклятием. это неправильно. Да? Именно поэтому Иисус так и сказал. Понимаете? Фактически, давайте вернемся и прочитаем это еще раз. Даже в наше время в церкви почти невозможно было услышать послание преуспевания. И вот почему. Бытовало религиозное представление, что оно разрушит вас, оно испортит вас. Что ж, Писание действительно говорит, что оно разрушит да. глупого. Но... Вы слышали, как люди говорили такого рода вещи, «Ну, Бог, должно быть, любил бедных, Он так многих ими сделал». Бог никогда за все время своего существования не делал человека Мы когда-то бедным. были бедными, Нет, но не Он говорит, это сделал. Мы просто были невежественными. Не Горе. Это... Мы были невежественными. Он Мы были невежественными. О, да. В отношении слова Да, знаете, его. есть размеры L или же XL. Есть невежественный, да, а верно. есть наиневежественный. Да, это может стать для кого-то шоком. Но Бог не послал ни одного человека в ад. Ни одного. Нет, нет. Это не был его выбор. Он сотворил ад не нет. для людей. Он сотворил ад для дьявола и его ангелов. И он отправил этих падших ангелов в ад. Заковал их в цепи. Но Бог дал возможность каждому человеку не идти в ад. Однако люди не сделали этого выбора. Они осмеяли это, они отбросили это в сторону, да. они посмеялись над этим, они отнеслись к этому с пренебрежением, не, не проявили никакого, никакого интереса. интереса. Да. Да. «Вы идете в ад за то, что лжете точно так же, как можете пойти в него за воровство». Никто не Или пошел в ад за воровство. Иисус взял все это да. на себя. Он ответил за все это. А единственный грех, который отправит любого человека в ад, это отказ принять Иисуса Христа из Назарета как Господа и Спасителя. Потому что Он единственный ответ. Иисус ответ на это. Да. Будда не может вам помочь. Я хотел упомянуть это о твоем дедушке. Потому что, например... Как-то раз на Рождество я подарил ему новые часы. Я увидел эти часы. Это не были дорогие часы. Это были очень красивые часы. И мне нравятся часы. И я люблю дарить часы. Это просто часть того, что доставляет мне удовольствие. И я подарил дедушке на Рождество часы. Спустя несколько месяцев мы заехали к нему, и пусть Бог его благословит. Он по-прежнему носил свои старые часы Timex, и у него через ремешок была продета скрепка. Ремешок порвался по швам, и изогнутой вот такой скрепкой он пытался удержать его на руке. Те старые часы Timex выглядели так, как будто их два или три раза переехал грузовик. Помнишь ту старую рекламу Timex? Что бы вы с ними не ни да. делали, они продолжают идти. Что ж, дедушка был хорошим тому подтверждением. А те часы, которые я ему подарил, стоили порядка 50 Уверена, долларов. Уверена, на них не было ни царапинки. Они лежали у него на ящике в гостиной, в которую он складывал свою мелочь и свои вещи перед тем, как ложился вечером спать. И те часы лежали там. И он носил свои старые часы. Я спросил дедушка, вам не нравятся эти часы? Если хотите, я куплю вам те, которые вам нравятся. О, нет, Кеннет, нет. Это замечательные часы. Я спросил, почему вы их не носите? О, они слишком хорошие, чтобы я их носил. И, конечно же, поскольку он был намного старше меня... Он был милейшим человеком. Я не начал исправлять его насчет этого. Если он хотел делать это так, что ж, хорошо. Но посмотрите, чего ему это стоило. Именно это и происходит, когда вы не знаете, как работает Царство Божье. Да. Вы позволяете дьяволу делать так, чтобы Костью это вас. стоило вам того, чем вы могли бы наслаждаться. Давайте еще раз вернемся к Евангелию от Матфея. Я хочу прочитать эти стихи. Помните, мы читали в 8 главе Луки, где Иисус сказал, «Вам дано знать тайны Царства Божьего». Хорошо. И затем вы обращаетесь к 6 главе Матфея, и вы видите, как Иисус говорит в 32 стихе. «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Вы имеете нужду в этих вещах. Ну, мне немного нужно. Бог сказал, что нужно. Понимаешь, Глория, вот в чем дело». Бог не планирует, чтобы мы просто имели достаточно, чтобы сводить концы с концами. Или же Он не планирует, чтобы у нас было много всего, и мы придерживали это для самих себя. Нет, нет, нет, нет. Бог хочет, чтобы приходило больше, чем достаточно, чтобы можно было помогать всем, кто рядом. Я имею в виду, что вы становитесь фокусом, очагом, Благословение Господне, Благословение. Чтобы благословлять все свое поколение. Так, Таков Бог. Вот как это называется. Именно это так он будет действовать. Господнем. И затем он сказал, ищите же прежде Царства Божьего и правды или праведности Его. Правильного пути того, как все делать. Правильного пути того, как думать, верить, поступать и говорить. Говорите. Как говорят небеса. Думайте, как думают небеса. Помните, когда Бог сказал в 55 главе пророка Исаи: «Мои мысли выше мысли ваших». Да, оставить нечестивый человек мысли свои. Да. Оставить а означает отвернуться, отказаться. Отвернитесь от того, как вы мыслили. И Бог говорит, приходите сюда и мыслите со мной моими мыслями. Это большие масштабные мысли, в них нет никакого недостатка. И вот местописание. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил, он благоволил. дать вам царство». И 34-й Псалом говорит в одном из переводов что. Вот что доставляет ему удовольствие, преуспевание. 34-й Псалом. Что ему доставляет При успевании. удовольствие. При успевании Я хочу, чтобы он получал услуг. удовольствие. Да, аминь. Аминь. А почему это доставляет ему удовольствие? Разве не, вам не да. доставляет удовольствие преуспевание ваших детей? Да. Особенно, когда наши дети начинают помогать этим другим, тем, в чем они преуспевают. Это доставляет удовольствие. Вы никогда в действительности не получите удовольствие, пока не станете даятелем. Именно тогда жизнь становится хорошей. Аминь. Итак, седьмая глава. Посмотрите седьмой стих. «Просите, и дано будет да, вам, Аминь. ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, всякий. и ищущий находит, и стучащему отворят». Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи умеете даяние благи давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. И, конечно же, мы просим с верой. Как вы это делаете? Вы берете слова Иисуса, и вы говорите, «Иисус так сказал». И сейчас я прошу на основании этого. Да, но это не работает. Но я не понимаю, Иисус это сказал, я не знаю, почему Бог этого не делает. Никогда так не делайте. Потому что Он тот, кто сказал это. И Он делает свою часть. Он всегда делает свою часть. Дело не в дающей части, не в отвечающей части, не в открывающей части, а в принимающей части. Да. В знании тайн Царства Божьего. Знаете, мы вчера говорили об изучении физических законов, чтобы узнавать, как эти законы да. работают. Глория, 727-й Боинг летал бы так же хорошо и в 1818 году, да. как он летает в 2018. Разница никто не провел исследование, что никто не знал, как его построить. Да. Они не знали, как заставить эту штуку работать. У них не было концепции и понимания. Они не знали. Вот откуда мы получаем концепцию да. и понимание. Это было невозможно, да. Вот где оно, прямо здесь, в духовной сфере. Это духовный закон. Но, Глория, оно сокрыто. Оно сокрыто не от нас. Оно сокрыто для, для нас. нас. Мы те, кому было дано знать тайны Царства Божьего. Да, знать. Да. да, аминь. Помнишь, я, возможно, уже говорил это раньше, вчера или когда-то, но помнишь, когда у нас ничего не было? И мы жили в том да, маленьком ты говорила об этом позавчера. домике с допотопной мебелью. Тоже, Глория, мы не знали, как это да? изменить. мы не знали. Мы не знали, что должны были Мы не понимали изменить. отделение десятины, мы не понимали жизни без долгов. Что это? Я Мама Кеннета этого. подарила ему новый английский перевод Библии, который я никогда раньше не видела. Это было еще давно. И я увидела то, что она там написала. Он, кстати, был ее единственным ребенком. Там было написано «Любимый Кеннет». Это то, что она написала. «Ищи Я прежде больше всего". не любимый. Ты это хочешь нет, сказать? Нет, нет, нет, нет. Со временем ты становишься еще любимее. Прости меня. Прости меня, Господь. «Любимый Кеннет», — написала она впереди. «Ищи прежде всего Царство Божьего и Его праведности, и все эти вещи приложатся тебе». Мы нуждались Мы в вещах. действительно нуждались в вещах. Весьма. У нас была старая машина, у нас был старый дом с допотопной мебелью. И все это и в долг. Мусором. у нас были долги. Все это да. в долг. И я подумала, «Посмотри только, ищи прежде всего». И все эти вещи, мы нуждались в вещах. И когда ты это сделала? мне это помогло. Когда ты это увидела... Мне это нравится. И ты и раньше уже слышала это местописание. Да, но у меня не было я откровения. Тоже. Но когда ты это увидела... Да. Это зажгло веру. Пришло знание. Вы хотите сказать, что... Да. Ой, я не знаю, как это сделать. Я не знаю, что делать. Я ничего об этом не знаю. Но я увидела, что это доступно. И именно тогда мы начали искать его. И мы начали испытывать это преумножение. Начало открываться. И это произошло буквально недавно. Я искал Господа. Знаете, есть место Писания в послании к римлянам. Давайте посмотрим на это. В 8 главе римлянам, в 6 стихе. Помышление плотские...» Послушайте. помышление плотские...» У вас нет никаких духовных мыслей. У вас нет никаких Мыслите духовных... Вы не знаете тайн Царства Божьего. Помышления да, плотские — суть смерти. Это ведет. Есть пути, которые кажутся прямыми, но это путь смерти. А помышления духовные — жизнь и мир. И поэтому, когда вы начинаете прежде всего искать Царство Божьего и его пути того, как быть и поступать правильно, его пути функционирования в Царстве Божьем, в правилах да. и законах небес, тогда, когда к вам начинает приходить понимание, вы начинаете узнавать, как и о чем помышлять. И что тогда происходит? Вы обновляете свой разум, вы начинаете Послушайте, видеть все в другом свете. Помышление плотские суть смерти. Можно было бы сказать, помышление плотские суть нищета. Что ж, или это болезни. то, о чем он говорит, закон смерти. Да, помышление духовное жизнь и мир. Вот где находится избыток. Это свобода от проклятия, жизнь и мир. Аминь. Слава Богу. Здесь так сказано. А теперь посмотрите на 26 стих, 8 главы послания к римлянам. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Да. Что вы имеете в виду, говоря «я не знаю, о чем молиться»? «Боже мой, мне больно. Я не знаю, о чем молиться?» «Нет, вы знаете только, как просто кричать и вопиять. Мне больно, мне больно!» Но это ничего не изменит. Как-то я приехал сюда, я был вон в том доме в гостиной, и я взывал к Богу, «О, Бог, нашему служению нужен миллион долларов. Мне нужен сейчас миллион долларов. Нам нужно оплатить эти счета». Глория, я провел в той комнате почти три дня, ища Божьей мудрости. И я услышал это прямо здесь. Услышал это прямо здесь, на третий день. Тебе не нужен миллион долларов. Я сказал вслух, что? Ты меня разыгрываешь? Нет, он сказал... Тебе не нужен миллион долларов. У тебя есть духовная проблема в твоем служении. Если бы я дал тебе миллион долларов, эта проблема съела бы их еще до того, как ты за что-нибудь заплатил бы, и ты бы снова оказался в той же проблеме, в которой находишься сейчас. Понимаете? Я получил в свое распоряжение тайну. я сказал, хорошо, я открываю сейчас свой разум, и я открываю свое сердце для тебя, Господь. «Открывай мне это. Глория, я услышал, что это была за проблема. За два или три года до этого я услышал от Господа направление, которое Он дал мне. Я настолько четко услышал это слово. Я услышал себя говорящим, «Да, Господь, я позабочусь об этом. Я сделаю это». Это было наставление относительно того чтобы отдавать десятину с денег, приходящих в служение, а не только с личных. Моим логическим объяснением было, все равно все деньги служения принадлежат Богу. Знаете, что он мне на это ответил? Что делают государственные служащие? Что? Они платят налоги. Я ответил, да. Он сказал, а ведь все деньги, которые они получают, принадлежат государству. И я увидел это. Я сказал, да, все это служение, все, что у нас есть, он сказал, ты здесь кое-что упускаешь. Есть кое-что, что я хочу делать с десятиной с доходов этого служения. Есть конкретное направление, на что я хочу, чтобы шли 10% доходов этого служения. Он мог бы спросить, это прибыток? Да. Мы отдаем десятину с нашей да, прибыли. И я увидел это, я сказал, о да, Господь Бог, я вижу это. Но я позволил этому позже ускользнуть. И не делал этого. И когда я тогда был здесь, я снова услышал это. Я сказал, Господь, мы сделаем это сегодня же. Я позвонил по телефону и сказал, послушайте, вот что мы будем делать. И говорю вам, ситуация сразу же исправилась. В финансовом плане все сразу же исправилось. Слава Богу. Слава Богу. Понимаете? Это была тайна Царства Божьего. Но когда я вопросил... И я провел свои духовные исследования насчет этого, и затем я увидел, в чем была проблема, удалил эту проблему, миллион долларов не был проблемы. Проблема вообще да. была не в этом. Проблема была в непослушании. И вот это к чему правда. я это приравниваю. Вот это слово подкрепляет нас в немощах наших. Вот это слово, это греческое слово, переведенное здесь как подкрепляет, это три соединенных вместе слова. Получается длинное, большое слово. Выступает Выступать вместе, вместе с, нами с нами против наших немощи. Выступает вместе с нами против. И дальше он говорит, вам нужно вопросить его и узнать, да. как молиться об этом, как должно. То есть он выступает вместе с нами. И вы, равно как и я, можете замечать, что когда мы молимся и мы знаем Слово Божье, и мы молимся, но замечаем, что что-то не так. Нет связи. Он не выступает вместе со мной в этом. И я знаю это. И я говорю. Я вопрошаю тебя, Господь. В чем здесь дело? Знаете, я всю свою жизнь увлекался техникой. Мне нравятся колесики, винтики. по запчастям. А потом обратно собирать я разбирал все по запчастям. Когда я был маленьким, моя мама не разрешала, чтобы у меня в спальне было какое-либо радио или еще что-то. Я разбирал все это по запчастям. И детали потом лежали. Я не мог обратно это собрать. В этом ты и была проблема. Позже я немного научился в этом плане. И я сравниваю это с тем, когда вы берете болт, который нужно вкрутить в конкретное отверстие. И вы знаете, что он вкручивается туда, где-то там, под этим, и вам этого не видно. Вам нужно нащупать это место, и вы вставляете да. этот болт в это отверстие, но он не вкручивается. Что говорит мне о том, что болт не заходит прямо. Он либо погнут, и он не вкручивается, либо еще что-то с ним такое. Да что с этим такое? В этот момент люди часто начинают использовать ругательство и проклятие. Не стоит его проклинать. Да, да, да. Благословляйте его. Именно так это работает и происходит духи. Это происходило со мной. Это хорошо недавно происходило со мной. И я искал это. Я искал это. Я проснулся утром, а ты смотрела по телевизору Марка и Трину Хэнкинс. Хенкинсов. Я тоже сел их смотреть. И его жена Трина рассказывала свое свидетельство об атаке астмы, с которой она столкнулась. И у меня тоже было что-то в груди. Я молился и делал те вещи, которые знал. Я продвигался, и я попросил в то утро Господа. Господь, мне нужно знать слова, чтобы проговорить к этому. Я пришел к тебе, я сидел там и слушал Трину. Трина. И она сказала... Господь сказал, «Проговори к этому духу немощи». Раз. Все сразу же стало ясно. Я знал, что это было. И я взял твою руку, и ты положила свою руку туда, и я проговорил к этому духу немощи. Слава да. Богу! Я сразу же, хоть физическая часть этого сразу же не изменилась, я сразу ты же взял это. пришла ясность и живость. Что это? Надежда? Я знал, что у меня это есть. Он выступил вместе да. со мной. Прямо тогда. Есть надежда, есть свет. В земле, слава Деся. Богу, слава Богу, не сдавайтесь, не сдавайтесь, да. стойте на слове Божьем. Получите правильные слова слава и Богу. говорите их. Мы вернемся через минуту. Здорово. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу "Победоносный голос верующего". Мы Канат и Глория Копланд. Давайте помолимся и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, большое тебе спасибо. Господь, мы просто принимаем Твое благословение, и мы благословляем Спасибо Тебя. Спасибо Тебе. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Да, Господь. Спасибо мы Тебе. Мы благословляем Спасибо Тебя. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Разве это не замечательное место? Господь было. Разве здесь некрасиво? По-моему, когда-то это было пастбище для кого Да, какая-то часть, но помнишь, другая часть была персиковым садом. И персиковым садом, да. да. По-моему, первоначально здесь был персиковый сад. Да. А не наоборот? По-моему, персиковый сад. Ладно, это не важно. Теперь это и не то, и Нет, не другое. Нет, ни того, ни другого. Но в любом случае, эта земля принадлежала дедушке Глории. Они жили в трех километрах отсюда вверх по дороге. И Глория родилась в их доме в 1942 году. И у меня был маленький красный пикап. «О, дедушке нравился мой красный пикап. Мне нравился мой красный пикап». И я ездил на этих джипах-грузовичках с тех пор, как стал достаточно взрослым, чтобы купить машину. И ему нравился мой красный грузовичок. Я купил новый грузовичок, поэтому пригнал тот сюда. Мне нравился тот. Я не хотел от него избавляться. Он был особенным. И одной из причин, почему он был таким особенным... Было то, что мне его кто-то подарил. И вот я пригнал его сюда. И я держал его здесь, и когда мы приезжали сюда, у нас был маленький красный грузовичок, чтобы ездить. И дедушке он нравился. Пусть Бог его благословит. И он сказал, «Кеннет, когда ты приедешь сюда в следующий раз, почему бы тебе не пригнать с собой тот маленький пикап? Грузовичок». Я сказал, «Дедушка, вам нравится та моя красная машина?» Он сказал, да, мне действительно нравится та машина. И я сказал, хорошо, я просто отдаю вам этот красный грузовичок. Он сказал, нет, нет, нет, нет, так не пойдет. Я сказал, ну уже дедушка, вы никогда не позволяете ничего вам дать. Позвольте мне дать вам этот грузовичок. У меня есть грузовик. Позвольте мне дать. Нет, нет. Я сказал, что ж. Вам не зачем его покупать? Поэтому ездите на нем каждый раз, когда захотите. Он просто стоит там. Нет, нет, нет. Я сказал. Я скажу вам, что мы сделаем. Что ж, это то же самое, что я делал. Мы делали с ним так из года в год, многие годы. Я сказал, как насчет трех акров этой фирмы? Он ответил. Как насчет пяти акров? Так, посмотрим, нет. Я сказал, как насчет пяти акров? Он сказал, как насчет трех. Я сказал, хорошо, я продам вам свой грузовичок. Я продам вам свой грузовичок за три акра. Ты не захотел взять мула? Не захотел. Я заплатил ему больше, чем стоила та земля. И это было нормально. Я нисколько не был против. И он забрал тот маленький красный грузовичок, и они с бабушкой, как я уже говорил, они жили буквально в трех километрах отсюда. И они приезжали сюда, они заезжали ворота, и они медленно объезжали и проверяли все здесь, и потом возвращались к себе домой. И они делали это дважды в день. Что-то вроде этого. Не знаю. Это уже после того, как он перестал заниматься фермерством. И они приезжали сюда пару раз на день. Ему было куда поехать. И в последний день... Когда он сидел за рулем, у него здесь, перед домом, случился небольшой инсульт. И кто-то из детей приехал сюда за ним и отогнал этот грузовичок обратно домой. И с дедушкой все было хорошо. Понимаете? Сколько ему было? 90? Да. И он прожил еще... Несколько лет два, после этого. Два, три или четыре года после этого. Но последней машиной, на которой он ездил, был тот Разве маленький красный ты не красный рад, пикар. что он у него был? Так что это такое благословенное место. Хорошо, давайте вернемся к Слову Божьему. Давайте вернемся к нашему месту Писания, в 8 главе Евангелия от Луки, где Иисус сказал, «Вам дано знать тайны Царства Божьего. Вам дано иметь понимание того, как работает Царство Божье. Помните, мы читали в Евангелии от Матфея. Это будет отличное местописание, на основании которого, да, можно, это стоять, на основании которого можно стоять, чтобы получить откровение. Чтобы знать. получить откровение. Иакова 1 глава, где Иаков да. сказал то же самое. «Если же у кого из вас достает мудрости...» Да просит у Бога, да меня? еще во всем. Помнишь, когда ты был не невежественным, а она и невежественным. Я не хочу об этом вспоминать. Что ты вчера об этом вспомнила и я. Мы ничего не знали. О, да, мы были как тупыми, сказал, как, как собака, мешок ко не знающая разницы между взять и ко мне. Безусловно, дело было в том, что мы не понимали. Мы хотели, мы просто ничего как не знали. Как что-либо делать. Помню, я как-то рассказал моей маме. Мама, я не испытываю никаких трудностей с тем, чтобы верить, что я спасен. Я знаю, что я рожден свыше, я знаю, что я крещен Духом Святым. Я не испытываю с этим никаких трудностей. Я верю в это. Я не испытываю никаких трудностей с тем, чтобы верить, что Бог исцеляет меня. Но, мама... Как вообще Бог может привести ко мне деньги? Что было твоей самой большой проблемой. Что ж, она действительно была гигантской. Да. И вот я, я покорился Богу, согласившись проповедовать. Я был готов и хотел это делать. Брат, почему ты это делаешь? Я знал, что мы с тобой должны были поехать в Талсу, в университет Орла Робертса. Я знал это за три года, до того, как мы поехали туда. Но я этого не сделал. Во-первых, у меня не было денег. Во-вторых, я не знал, что я должен был там делать. Пойти учиться. 30-летний первокурсник. Я сказал Глории, Глория, у нас двое маленьких детей. Мы поедем туда и будем там голодать. Она посмотрела на меня и сказала, Кеннет, мы уже сейчас голодаем. Мы с таким же успехом можем голодать в воле Божьей, как мы голодаем в воле Божьей. Разве это не глубокая мысль? Я подумал... Ну да. Да. В этом есть логика. В этом есть логика. Но вы понимаете, когда я говорил это маме, я не говорил, что Бог не мог это сделать. Да. Я сказал, я не могу это представить. И в тот момент это было правда? Это была правда. Я не, мог, не мог это представить? представить. Поэтому у меня не было никакой веры для этого. И все потому что я не имел ни малейшего представления о том, что говорило об этом Писании. Я не имел ни малейшего представления о том, что Писание говорило о том, чтобы не быть в долгах, пока как мы в один день не нашли делать? то место Писания. Да. И раз так говорило Слово Божье, мы сказали, хорошо, значит оно так. Я понятия не имел, как это произойдет. Но когда мы приняли решение так делать, мы начали искать, просить и стучать да. в дверь Царства Божьего. Как это сделать? потому что я больше не беру деньги взаймы. Я сказал Богу, «Тебе нужен проповедник банкрот? Вот я». Но я больше не буду брать займы. И у меня было много возможностей, когда я просто должен был стиснуть зубы и сказать, «Нет, благословен Бог, Слово Божие говорит, что я этого не делаю». И меня много критиковали. Да. Но это не имеет никакого значения. Это ничего не меняло. Итак, Иисус сказал, «Ищите же прежде Царство Божьего» и праведности его, его пути того, как поступать и быть правыми. Он прав в отношении этого. И затем он говорит в 7 главе, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Но вы делаете это верой. Я знаю, что мне принадлежат тайны Царства Божьего. Я читаю, как Иисус это сказал. И я являюсь тем, кому были обращены эти слова. Поэтому я принял это. Да, да. Это ответ на это. Итак, я ищу. Я прошу. Я ищу. Вчера мы говорили о том, как я искал и слушал. Я искал от Бога те слова, которые мне нужно было сказать в отношении того застоя и всего остального, что было у меня в груди. Этого не должно было там быть. Да. И я знал, что я не попадал в центр. Помните, когда я проводил аналогию с закручиванием болта в отверстие? Нет, он не закручивается правильно. Ты Именно знал, такое. что не совсем попадал. Именно такое у меня было ощущение. Я знаю, что оно мое, исцеление мое. Я знаю, что дело лишь в том, чтобы получить его слова, его идеи, его мысли. Я обращаюсь к записанному Слову Божьему. И я стою. Вы никогда не будете здесь неправы. Вы держите эти слова у себя перед глазами и вкладываете их в свои уши. Они жизнь для всего тела его. Кого? Того, кто находит их. Эти слова. Я молюсь этим. Я верю в это, я стою на этом. Но каким-то образом я знаю, что здесь чего-то недостает. И вот я сел тогда в гостиной вместе с тобой смотреть Марка Хэнкенса и Трину. И Трина, его жена, рассказывала об атаке астмы. И она была избавлена и исцелена от астмы. И Господь сказал ей, «Проговори к этому духу немощи». И вдруг это взорвалось в моем духе. Это то, чего я искал услышать. Конкретные слова. Именно эти слова. Я проговорил к этому. Как только я это услышал, в комнате стало как-то ярче. Трудно объяснить подобного рода духовные вещи. Да, это да. надежда. О, да, у меня это есть, у меня это есть. Дух поддержал. Он просто выступил вместе со мной в этом. Аминь. Были моменты, когда я не получал ничего больше записанного слова. Я просто продолжал и продолжал и продолжал говорить это, и все становилось на место. Но там было что-то, с чем нужно было разобраться таким образом. Аминь. Поэтому дело не в том, что Бог не будет это делать. Я недостаточно... Хорошо слушал. И когда я это осознал? Да. Я пришел перед Ним. И я прошел через этот процесс. Откуда я знал, что нужно было это сделать? Это значит знать тайны Царства Божьего. С годами я научился и узнал определенные вещи. И как они работают. Итак, Хорошо. давайте поговорим о вере. Давайте поговорим о вере, которая двигает и изменяет вещи, такие как горы, бури, ветер, болезни, море. Иисус проговорил к ветру и сказал морю. И Он сказал, говорите горе. Поэтому мы говорим о горах, бурях, физических телах, деньгах, вещах. Мы говорим о вере, работающей в духовной сфере и оказывающей влияние в естественной сфере, которая передвигает, изменяет и переупорядочивает вещи. Чему и во что верит вера? Давайте обратимся сейчас к Евангелию от Матфея, 9 главе. Давайте на кое-что здесь посмотрим. Девятая глава Матфея. Вот что я вам скажу. Давайте откроем Евангелие от Марка, потому что у нас нет времени разбирать все это. Тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Но мы можем увидеть в Евангелии от Марка, это история женщины, страдавшей кровотечением. Посмотрите на это в Четвертом стихе. Посмотрите. «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». «Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Это все слова Иисуса, сказанные ей, которые будут хранить ее здоровой, да. хранить ее целостной. Верните сейчас на минутку к тридцатому стиху. «В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, или дюнамис, чудотворная сила, мы знаем, что это помазание, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся ко мне?» И «Глория». Здесь важен тот факт, что не он заставил эту силу течь. Он не возлагал на нее руки и не говорил, будь здорова. Помнишь того прокаженного человека? Иисус возложил на него руки и проказа сразу же оставила его. Это замечательно. Но во всех этих разных местах Писания, даже там, где он возлагал руки на людей, он говорил, вера твоя спасла тебя или сделала тебя целостным. И мы знаем, что помазание. Да, вера. Это. Иисус сказал, Отец, пребывающий во мне, он творит дела. А ее вера, вера подключилась, соединилась с отцом. Она послала запрос веры. Да, верно. Что-то произошло до того, как она прикоснулась к Иисусу. Потому что Писание говорит, многие прикасались к Нему. Но он спросил, да. кто прикоснулся ко мне. Ученики сказали, что ты имеешь в виду, кто прикоснулся к тебе? Дело было не в прикосновении. Народ, тесни тебя. Дело Люди было прикасаются в к тебе повсюду. Да, дело было не в дело было в вере. И она говорила, 27 стих, «Услышавшая об Иисусе, она где-то услышала, о чем он проповедовал, что он был помазан проповедовать Евангелие, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Это. И когда она это говорила, что произошло? Вера сделала шаг. Что было ее точкой контакта? Помните точку да. контакта? Она говорила это. Когда я сделаю это, произойдет это. Итак, я принимаю решение что я сделаю глоток этого чая из этой кружки. Я принял это решение. Я сделаю это. Мы все знаем, что когда вы принимаете решение съесть что-то или попробовать что-то, когда вы принимаете это решение, ваши органы, они начинают работать не после того, как вы сделаете глоток, а когда вы принимаете это решение. Это научно доказанный факт. Там все в этом организме соединяется вместе. Есть определенные химические вещества в нашем физическом теле, которые соединяются и растворяют этот чай или молоко, которое в этом чае, и делают с ним то, что они должны с ним делать. Я в действительности не имею к этому никакого отношения. Я просто принял это решение и сделал это. И то же самое относится и к сфере духа. Вы узнаете, что говорит о чем-то Бог. Вы принимаете решение. И вы говорите эти слова. Вера поднимается и ухватывается. Да. Помните, в послании к евреям говорится, не они не растворили пользы. Евангелие верой. Они услышали его. Но оно она не пошла. принесло им никакой пользы. Ей нельзя она было растворила верой то, что она услышала. Ей нельзя появляться по закону, Эта ей было запрещено появляться на людях. Она пробиралась. Того, что у нее было кровотечение. Она пробралась сквозь ту толпу. Она пробиралась сквозь ту толпу. И когда она прикоснулась к Иисусу, раз, что произошло? Она вытянула это все. Ее себя. вера соединилась с тем помазанием. В этом была Божья вера. Да, аминь. В том, что говорил Иисус, и что она услышала, была вера. В этом была вера Божья, и она попала в нее. Когда она прикоснулась к Его одежде пришли в действие духовные законы. И они работают каждый раз, когда они приведены в действие. Это не было чем-то странным. Но вам нужно знать, что это за законы, да. чтобы Дечь двигаться ними, в соответствии с ними. Них. Да. Не идти в разрез, а двигаться в послушании этим если законам. Бы она сказала кому-то? Когда они приводятся в действие, Знаете, они работают. я знаю, что если бы я могла попасть туда, где был бы Иисус, Он мог бы мне помочь. Но я так слаба. Кроме того, мне с кровотечением нельзя появляться на людях. Поэтому я просто... Понимаете, я не могу этого сделать. Что бы произошло? Ничего. Ничего. Она бы умерла бы. Она умерла бы. Как насчет Неймана? Пророк сказал ему, иди окунись в Ордане да. семь раз. Он в ответ сказал, наши реки чище этой. Он мог бы по семь раз окунуться в каждой реке, во всей той стране. И он просто намог бы, но не да. больше. Бог сказал, и вот в чем разница. Его исцелила не река, дело было не в ней, а в том, что Бог сказал через того пророка. Да. Как Ты только Нейман это, решил это? так и сделать, что произошло? Пришла вера. Да. Пришла вера. И когда он послушался того указания, он очистился. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Когда Иисус сказал, «Пойди в купальню селам и помой свои глаза», когда он сделал брение и помазал глаза тому человеку. Глаза слепому? Да. Дело было не в брении. Дело было не в нанесении его на глаза. Дело было не в купальне, дело было в тех словах. Да, верно. Все благодаря тем словам и послушанию им, когда он поставил слова Иисуса на первое место, потому что его зрение было в тех словах. Да. Если бы, услышав это, он сказал, «Мои глаза неизлечимы, я навсегда останусь слепым». Он мог бы да. пойти в ту купальню, это бы не сработало. Я был там, я умывался в той купальне, я, да. я. Знаете что, я умывался до того, как пришел утром сюда. Какой в этом смысл? И кроме того, какая польза в брении на моих глазах? Я не могу сейчас Он видеть. бы так и умер, слепым. Да, так бы и умер. Не что-то другое, а именно те да. слова. Слова. Ой, Иисус. Слова. Когда мы делаем то, и что эти нам оставшиеся сказано, минуты, говорим то, что нам 11 глава Марка. Чему и во что верит вера? которая передвигает горы, чему и во что она верит. Если кто скажет Гореси, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам Его, вот во что верит вера, которая передвигает горы. Вера верит, что то, что я говорю, осуществляется. Почему я верю, что мои слова осуществляются? Потому что в Евреям 3.1 говорится, «Иисус — тот, кого Бог послал быть первосвященником моего исповедания». И если бы мы, когда услышали это послание, сказали, «Не может такого быть». Многие так и сделали. Этого не будет. В этом нет никакой логики. Не будет смысла, вера, но в этом была вера. И мы начали это делать. Мы перестали говорить то, чего мы не хотели, чтобы осуществлялось. Да, и вы верите, что сбудется по словам вашим, потому что вы говорите то, что уже сказал Бог, и что Он сказал вам говорить. И тогда Он ответственен за это, да. когда вы говорите это с верой. Мы вернемся через Слава минуту. Слава Богу! Здравствуйте, добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего. Мы, Канет и Глория Копланд. И мы снова хотим сказать вам Добро пожаловать в наше место на юго-Западе, Арканзаса, где мы провели так много замечательного времени за последние 50 лет. И это просто удивительно и чудесно. И мы хотим разделить его с вами. Спасибо, Отец, мы благодарим тебя сегодня да. за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за Духа Божьего, Который живет и пребывает в нас. Отец, пребывающий внутри, Он творит дела, и мы воздаем Два Тебе честь Иисус, и хвалу за этого. Аминь. имя Иисуса. Аминь. Глория, давай вернемся к восьмой главе Евангелия от Луки. 8 глава Евангелия Хорошо. от Луки. Итак, это наше местописание, о котором мы говорили всю прошлую и всю эту неделю. Иисус проповедовал о том, что сеятель сеет Слово». И затем в восьмом стихе он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Другими словами, понимание Слова Божьего – это для каждого человека. Это для каждого, кто хочет. Но вы должны выбрать и сделать это. Бог никогда, никогда никому себя не навязывает. Да. У вас есть выбор. Себя навязывает дьявол. И послушайте, что он затем сказал. Если вы не сделали выбор, выбор будет сделан за вас. Конечно. Но он будет Горе, сделан это... не Богом, да. он будет И Иисус дьяволом. сказал в десятом стихе. «Вам дано знать тайны Царства Божьего». Тайны Царства Божьего. Скажите это прямо сейчас. «Мне, Мне. дано». Дано знать. Знать. Тайны. Тайны. Царства Божьего. царство Божьего. И я имею уши слышать. И я имею уши слышать. Что, Глория? Тайны. тайны. Царства, Царства Божьего. Божьего. Аминь. И они тайны, потому что эти законы Царства Божьего являются законами, которые управляют этой Вселенной. Да. Они обладают этой огромной силой, они сотворили эту вселенную, и дьяволу не будет позволено да. получить к этому доступ, равно как и нечестивым и злым людям. Что если бы Адольф Гитлер получил доступ к силе Божией и использовал ее? Бог никогда этого не да, допустит. Да, Дьявол ни в коем случае не получит этого. Да. К тому же он ангел, ангелам это не позволено. Аминь. У меня нет времени углубляться в это, но так говорит Писание. Он ангел. И он, да, ко всему прочему, еще падший ангел. Он больше, чем все остальные. Писание говорит, что он потерял свое помазание. Да. Он был помазанным Херувьевым, но он потерял это. Он уже не тот, кем был. И уже Я никогда и не сказал. будет. Слава Богу. Итак. Скажи мне, где то Яблоки 8, 10. Вам дано знать тайны Царства Божьего. Это тайны, сокрытые для нас. И в первой главе Иакова, Иаков говорит, «Если же у кого из вас недостает мудрости, речь идет о любом человеке, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков». Упрекать означает придираться, выискивать ошибки. И люди говорят, «О, ну я не знаю, кто когда-либо может узнать волю Божью и план Божий». Что ж. В первой главе Колосянам апостол Павел сказал, «Я молюсь за вас. Я не перестаю желать и молиться за вас». По-вашему, апостол Павел молился о чем-то не по воле Божьей, а затем записал это как местописание? Чтобы вы исполнялись, исполнялись всем. Да. Исполнялись, всем помазанием, волей его и мудростью. Это здорово. Аминь. Разве это не что-то удивительное? Потрясающее. И здесь говорится то, что Иисус сказал там. Вам дано знать. Бог даст вам понимание той ситуации, в которой вы находитесь. Что бы это ни было, Он покажет вам слово. Он покажет вам, что делать. Он покажет вам, что говорить. Но затем вам нужно делать и говорить именно то, что сказал да. Он. Помните, в заключении вчерашней передачи мы говорили о вере, которая изменяет вещи и передвигает вещи. И мы говорим о том, во что и чему верит вера. Итак, давайте сейчас обратимся к 11 главе Евангелия от Марка. И мы увидим... В 22 стихе, 11 главы, Евангелия от Марка. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью». Здесь так и сказано, «Имейте веру Божью». «Ибо истинно говорю вам, если кто, то есть любой, может использовать и наделенный бесами правом прямо здесь использовать саму веру Божью, чтобы передвигать каждую гору в своей я, жизни. Если кто. Я, если кто. Итак, если кто скажет горисей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, поверит во что? Ну, поверить, что Иисус – Сын Божий. Что ж, это хорошо в это верить. Вам нужно в это верить. Но он говорит здесь не это. Это не то, во что верит вера, которая передвигает горы, когда нужно передвинуть гору. Ну, я верю, что в один прекрасный день... Это не то, во что он сказал верить. Сказано, поверит, что сбудется, по словам Его. Да, аминь. Вот во что верит вера, которая передвигает горы. Я заметил, Глория, за многие годы, которые мы это делаем, а это уже 50 лет, я заметил, что в какое-то время ваша вера сильная, в другое время ваша вера хилая, слабая. Есть разные стадии веры. И ваша вера всегда является верой Божьей, поскольку вы получили ее, когда родились свыше. Но есть вещи, которые будут влиять на нее. Если вы никогда не питаетесь Словом Божьим, да. ваша вера будет становиться слабой. Непрощение не будет делать вашу веру слабой, поскольку есть семя горечи, которое производит страх внутри вас. Я заметил, анализируя мою ситуацию, обращаясь к Богу, чтобы увидеть, что... Знаете, мы говорили о восьмой главе Римлянам, где говорится, «Дух подкрепляет», или «Когда мы молимся, выступает вместе с нами против наших немощей». Я заметил, что по той или иной причине я отклонился там от центра. Господь, я открываю свои глаза и уши. Покажи мне что мне нужно сказать. Покажи мне что мне нужно сделать. Покажи мне что мне нужно перестать делать. О я открыт для тебя Господь. Потому что я знаю, что ты не можешь здесь дать Маху. Я знаю что ты сказал, просите и получите. Стучите и отворят. Ищите и найдете. И я сейчас здесь Господь. Ты не можешь здесь дать Маху. Если кто-то и дал здесь Маху. Так это я. Проблема во мне. Не пытайтесь начинать винить кого-то другого. А тем более, не вините в этом Бога. О да, верно. О, Господь! Покажи мне, где это? Не начинайте беспокоиться и волноваться из-за этого. Войдите в покой, слава Богу. Мне дано знать эти тайны. «Мне дано действовать вере». Слава Богу! Давайте посмотрим 14 главу Деяний. Очень хорошо открывает это 6 стих. «Они удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их». И 7 стих. «И там... Благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, очерева а матери своей, и никогда не ходил. Итак, вот ситуация, верно? И, Глория, посмотри на это. Он слушал говорившего Павла. А что говорил Павел? Они там благовествовали, Он... проповедовали Евангелие. Иисус проповедовал радостную весть, Евангелие Царства Божьего. И мы знаем из третьей главы Галатам, что такое Евангелие, потому что там четко говорится, что такое Евангелие. Что Бог проповедовал Евангелие Аврааму говоря, «В тебе благословятся все народы». Благая весть в том, что проклятие было разрушено силой и кровью Иисуса, и вам была высвобождена сила веры. У вас есть победа над смертью, слава Богу. Давайте прочитаем это еще раз. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хрома, чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла. Или «Как Павел проповедовал Евангелие» который, взглянув на него, тот хромой был сосредоточен на Павле. Он слушал. Что произошло здесь с этим человеком? Он имел уши слышать. Он был там не просто, чтобы послушать проповедь. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него, Павел взглянул на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления. Итак, тот человек имел уши слышать. Апостол Павел, очевидно, услышал Духа и сосредоточил свой взгляд на Нем. Итак, апостол Павел говорил то, что слышал, как говорил Дух. Он сосредоточился на этом человеке. Этот человек сосредоточился на апостоле Павле, имея уши слышать. Павел, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Что-то произошло внутри этого человека. Он услышал слова, наполненные верой, наполненные помазанием. И посмотрите, апостол Павел услышал Духа Святого. Услышал Духа Святого. Он сказал громким голосом. Это не просто Павел обращается к тому человеку. Он да. услышал, как Бог сказал это. Он услышал, как Дух сказал это: «Стань на ноги твои прямо! И Он тотчас вскочил и стал ходить. Слава Впервые Богу, в своей жизни. Это. Посмотрите на это. Народ же, увидев, что сделал Павел, не Павел это сделал. Павел сказал те слова. Иисус сказал в Иоанна 14:10: Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. И в пятой главе Иоанна он сказал, «Я ничего не могу творить сам от себя, но Отец показал мне, что я должен говорить и что я должен делать». Поэтому можно было бы сказать это так. Слово Божье говорит, «Тот, которого послал Бог, Говорит слова Божьи, ибо Бог дал ему своего Духа без мера. И я бы сказал, что это Дух без мера. Да. А вот человек, который никогда не ходил. Но это был не Иисус, это уже что был Апостол Павел, который. Как говорит зума. 4 глава Притч, он внимал Слову Божьему. Да. Его внимание это то, было что он на, слове делал, на Слове Божьем. Он не думал ни о чем так другом. Так же и Апостол Павел. Да. Он слушал Духа. Этот человек слушал Слово Божье. Они были сосредоточены там на этом, и этот процесс пришел в действие. И вот что здесь да. так важно. Этот человек имел веру для получения исцеления. Но для него это было чем-то новым. Ему просто нужно было знать, что делать. Да? Но он узнал это. Он узнал, что делать. Дух сразу же сказал ему, что делать. Послушайте еще раз этот стих. «Тот, которого послал Бог, говорил слова Божьи, ибо Бог дал ему своего Духа без меры». И вот как Глория мыслит религиозное мышление. Оно в действительности не мыслит такими словами, но суть именно такая. «Тот, которого послал Бог, ни разу не согрешил, поэтому он мог творить чудеса. У него был Дух без меры, Потому что Он ни разу не согрешил. Но там говорится нет. У него был дух без меры, потому что Он говорил только то, что слышал, как говорил Его Отец, и Он делал только то, что видел, как делал Его Отец. И Он сказал: Я вернусь к Евангелию от Иоанна: Вы готовы восклицать и ликовать? Слава Богу! Послушайте, что Иисус сказал в этой 16 главе Евангелия от Иоанна, говоря об этом же. Видите, в 14 главе он сказал, «Истина, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он да, сотворит». Верно. Глория, о чем думает большинство людей, когда они думают о делах Иисуса? О чудесах. Об исцелениях. Об исцелениях. И так далее. Именно поэтому они приходят за мешательство и думают, «Как мы когда-либо да. сможем творить дела Иисуса?» Нет, дела Иисуса это то, что Он говорит вам делать. Да. Мне если это Он говорит вам вынести мусор, это дело Иисуса. И Отец, пребывающий в вас, правда. проследит за тем, чтобы это было чем-то необычным и захватывающим. Аминь. Слава Богу. Если все, что, что вы сделали, это сделать? просто прошли от дома к мусорным контейнерам, неся этот мусор, то если Бог сказал вам это сделать, и вы были послушны, это дела Иисуса. И когда вы послушны тому, что говорит Он, то это Отец, пребывающий внутри. Именно Он это делает. Не вам нужно это делать. Он тот, кто делает это. Да. Но независимо от того, сказал ли Он вам вынести мусор или возложить руки на слепого, и слепой начал видеть. I mean, и одно, и второе, это дела Иисуса. И вынос мусора вам становится в точно такую же заслугу, как исцеление слепого. Когда мы получили водительство стать партнерами с Орлом Робертсом, и мы были послушны и сделали это, Господь сказал мне, «Когда ты послушен мне, и ты стоишь там и держишь это пальто Орла Робертса, а я стоял там, это было за сценой в Детройте, в зале Коба, там собрались тысячи людей, зал был забит, я стоял там и держал это пальто, на улице было холодно, и нам нужно было по улице дойти до машины. И я держал это пальто. Господь просил. «Я сказал тебе держать это пальто?» Я ответил, «Да, Господь». Он сказал, «Тогда ты в моей совершенной воле, потому что ты послушен тому, что я говорю тебе делать». И когда Орл Робертс завоевывает в этом месте сегодня две тысячи душ, а именно столько в тот вечер и спаслось людей, «Ты получаешь награду за спасение двух тысяч душ, держа это пальто точно так же, как ее получает он, проповедуя этим людям, потому что ты послушен мне». Yeah. И он сказал, «Если я сказал тебе держать это пальто, а ты пойдешь проповедовать и завоюешь две тысячи душ». Yeah. Поскольку именно Слово Божье приводит людей к Иисусу, а не человек. Он сказал, «Ты не получишь за них никакую награду, потому что я сказал тебе держать это пальто, а ты был непослушен». Ты пошел куда-то и проповедовал. И я ценю это, но ты уклонился в сторону. О, Слава Богу! я увидел это, Глория, тогда. Это сняло с меня всякое давление. Слава Богу. Мне не нужно строить служение. Мне не нужно строить церковь. Все, мне не нужно заниматься делать. сбором денег. Все, что я должен делать, это делать то, что мне сказано. Слава Богу. Аминь. Я могу войти в его покой. И проходят годы, и оно продолжает работать и сегодня. И чувствуя какое-то давление, я останавливаюсь и думаю, «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, минуточку, все, что я должен делать, это держать Слава это пальто. Богу. Слава, Богу. Слава Богу! Слава Богу! Вот что приводит веру в действие. И завершая сегодня эту серию передач, 16 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. Я снова напоминаю вам 14 главу. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Итак, когда же придет Он, Дух Истины, именно поэтому Иисус пошел к Отцу, чтобы пришел Дух Истины, «Он оставит вас на всякую истину». Он наставит вас на всякую истину. Да. И Он наставляет прямо сейчас. Он наставляет и ведет вас прямо сейчас. Возможно, вы понятия не имеете, что вы должны делать, но Он наставляет и ведет вас прямо сейчас. Если вы откроете свои уши, вы узнаете, что это. Потому что вам дано знать. И дальше Он говорит, «Не от себя говорить будет». Это тот же процесс, о котором говорил Иисус. Он сказал, «Слова, которые говорю я, я говорю не от себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит. Он открывает мне, что говорить. Да, он и Он сказал, говорить. что Дух Святой будет делать то же самое с вами. Но будет он говорить, что услышит. Вам, что он говорит вам 24 часа в сутки, 60 минут каждый час. И Он говорит вам прямо сейчас. Он говорит вам прямо сейчас. Это происходит с каждым человеком на земле. И Он сказал, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, я войду. Это становится все лучше и да? лучше. И будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Послушайте это, слава Богу. Все, скажите все, все. что имеет Отец мой, есть мое. Имеет отец мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. У нас с вами в Царстве Божьем есть все. доступ ко всему, что знает Бог. Ко всему, кем является Бог. Ко всему, что видит Бог. Понимаете? Я Ты так в восторге? Рад. Меня так обрадовало то, о чем я проповедовал. Слава Он Богу! Он сказал все! Аллилуйя! Аллилуйя! Все! Если что-то, в чем вы нуждаетесь, чего Бог не знает? Он знает все! Нет такого. У него есть все. И это доступно вам прямо сейчас. Слава Богу. Да, но я не знаю, что делать. Имейте веру Божью. Да, но как насчет имейте веру Божью? Да, но я просто не знаю. Имейте веру Божью. Что бы это ни было, имейте веру Божью и веру в Бога. Затем сядьте и послушайте. И Амин. говорите то, что Он говорит, говорить. И делайте, и делайте. то, что Он говорит делать. Мы можем это мы делать? Мы можем это делать. Аллилуйя. И мы будем продолжать. Да. Если Иисус скажет нам, мы будем делать это 120 лет на этой земле. Слава Богу. И потом я ухожу отсюда. Я решил, что на дольше здесь не останусь. Хотя могу при определенных обстоятельствах, и наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Аминь. У меня сейчас на лице такая широкая улыбка, потому что прямо перед тем, как снова включилась камера, ко мне пришло следующее слово от Господа. Есть люди, которые задаются вопросом, что это за два камня? Я хочу, чтобы ты им сказал, что это за камни. Что ж, это не какие-то камни, приносящие удачу. Это не какая-то... Это не, какая не, не какие-то камни хвалы. Нет. Они просто для того, чтобы держать ваши бумаги, что же это чтобы было их сильно, не Глубокое этом. откровение. Да, это глубокое да. откровение, не так ли? Но Господь хотел, чтобы вы знали. Я имею в виду, что я услышал это. Он сказал: скажи им, для чего эти камни. Я сказал, хорошо, слава Богу. Аминь. И пятница всегда является днем пожертвования, поэтому давайте снова обратимся к шестой главе Галатам, поскольку это настолько важно. Вы сегодня много слышали насчет знания того, как работает царство. И помните, одно мы знаем точно. Иисус сказал, «Сатана тут же придет, чтобы украсть это». И он говорил о словах Царства Божьего. Да. Когда сказал это. И по анализу Иисуса только 25% тех людей сохранили Слово Божье и принесли стократный урожай. Поэтому я принял решение. Я буду частью этих 25%. Да. Я буду держаться его. «Я не позволю дьяволу украсть из меня это слово». И вот один из ответов на это. «Наставляемый словом делись, или отвечай, всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. «Сеющий в плоть свою». И в пятой главе он говорил о делах плоти. «От плоти пожнет тление». «А сеющий в дух от духа пожнет жизнь». Там используется греческое слово «зоуэ» — «жизнь Божья», которое есть в том слове, которым вас наставляли. Поэтому он говорит здесь следующее. «Не позвольте дьяволу украсть это слово». И в первую очередь Иисус говорил о тех, которые не имели в себе корня. Когда вы получаете от Бога, чтобы это ни было, когда вы получаете от Бога, начинаете давать. Именно так оно укореняется. Даете ли вы в это служение или нет, это между вами и Богом. Вы это понимаете. Вы просто должны узнать это у Бога. Но вы говорите, Господь, покажи мне, какое семя я должен посеять и верить Богу об этом откровении, которое было посеяно в мой дух, канатам и горе. Во имя Иисуса я принимаю это. И затем будьте послушны Ему. Аминь. Отец, мы принимаем эти пожертвования во имя Иисуса. И мы высвобождаем дух и помазание умножения. Аминь. До встречи на следующей Аллилуйя. неделе. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на экране. Будьте частью хорошей церкви. До встречи. Мы, канаты и Глория, напоминаем вам, что Иисус, Иисус Господь,